Суток, друзья, зрители канала Автопол Star и участники Зума проекта Браво. Сегодня у нас в гостях Светлана Лаврова. Она уже не в первый раз у нас в гостях. Она психолог, психоаналитик с большим 15-летним стажем, лайф У нее много марафонов. Она большой у нас значит, с большим опытом автоном. И она сегодня нам расскажет про пробуждение, просветление, осознание. Приветствуем, друзья! Даю, даю слово Светлане. Здравствуйте! Очень приятно вновь с вами находиться. Вот. И тема сегодня такая, да, она, как обычно, не просто так пришла. Это те те механизмы, те практики, те влияния нашей нашей плотности, то, что влияет сейчас на нас, так как я это вижу, на нас, на наше тело, на наше переосмысление того, что с нами происходит. И я, наверное, максимально глубоко, насколько это возможно на сегодняшний день, углубилась именно в состояние исследования, наверное, так я бы сказала, в исследование крови, в исследовании, возможно, даже можно сказать, что других миров, в исследовании физического тела человека, потому что оно у нас, как мне видится, что ну, раскрыто, наверное, на проценты от 2 до 10%. Вот. Это, конечно, очень мало, потому что мы абсолютно не знаем себя. Вот. И именно поэтому я сейчас запустила марафон. Он у меня такой длиной в 40 дней. Первые, первая, первые три дня был, был бесплатный марафон, где могли люди посмотреть, о чем я буду говорить. Поближе познакомиться с возможностями нашего тела. Вот. И первый 21 день мы исследуем именно, именно физическое тело, как оно реагирует на жизнь без еды, без жидкости, что с ним происходит. Вот. И с 16-17 числа у нас будет вторая стадия, когда мы уже идем на 40 дней. И там мы будем исследовать больше как наш внутренний мир меняет, влияет на внешний, как внешний мир корректирует наш, наше внутреннее состояние. И это, наверное, то самое интересное, к чему, как мне кажется, на сегодняшний день, ну, наверное, такое грубое слово, стремиться должен человек. Не должен, конечно, но это, это тот интерес, который действительно искренний. Потому что мы можем хоть сколько отворачиваться от себя, делать вид, что нам интересны еще какие-либо вещи, но при этом все время себя ощущаем несчастливыми. Мы все время бежим за каким-то счастьем, бежим за какими-то возможностями, бежим за какими-то состояниями, не понимая, что мы не за ними бежим, мы убегаем от себя. И в этом смысле очень очень на нас влияет. Это, конечно же, то, чем нас регулируют. Как, наверное, как таких биороботов. Чем нас регулируют? Через кровь, через лимфатическую систему, через мозг, который до сих пор никем не из... неизведан что это такое, кто его внедрил, и вообще наш ли он, почему... Нам нравится быть в одном состоянии, нам хочется быть в одном состоянии. Мы чувствуем себя в определенном состоянии достаточно комфортно, но почему-то не можем в нем задержаться. И что с нами случается? Вот эти вот состояния очень тяжело отслеживаются, очень тяжело поддаются интерпретации самого себя. А что же с нами происходит? А почему нам бывает так хорошо, но мы из этого хорошо все время выходим? Почему мы не можем задержаться в определенном состоянии нашего комфорта, как минимум физического? Почему мы все время себя наказываем, наказываем едой, наказываем неэкологичными окружающими, которые нас постоянно пытаются навязать нам чувство жалости, чувство жалости к себе, чувство неудовлетворенности? Потому что многие состояния у нас идут от, от жалости к себе. Мы многие думаем, что первопричина всего страх, но страх, он, наверное, это не все же, я на сегодняшний день думаю, что это не первичное состояние наше, а первичное это все-таки, наверное, жалость к себе. И на основании жалости к себе мы начинаем корректировать свою дружбу с кем-либо. Потому что нас, нам жалко, что нас таких замечательных обманули, нам жалко, что нас таких замечательных э, сказали не то, что мы хотели. Это быть жертвой, да, Светлана, похоже, да? Ну да, только тут немножко другое. Когда мы жертвы, мы жертвенность это мы искусственно создаем сами себе это состояние, потому что оно нам комфортно, и мы тогда эту жертвенность регулируем сами. А жалость — мы переносим ответственность на кого-то. Мы позволяем кому-то, чтобы для нас сделали вот это вот состояние нашей жалости. Когда вроде бы не мы виноваты, когда вроде бы мы все делаем так, как нужно, потому что мы-то хорошие, а он такой негодяй вот так вот с нами поступает с такими великолепными людьми, с таким великолепным аватаром. И на фоне этой жалости очень много всего происходит. Но жалость, она не просто так возникает. Жалость у нас возникает только в том случае, когда у нас густеет кровь и когда в нашей крови происходит определенная так скажем, химическая реакция, когда кислород, из меньшей плотности максимально поступает в нашу кровь, которая выбрасывает его в межклеточное пространство, и этим насыщается лимфатическая система. Как интересно. Мы с вами, наверное, да, мы с вами, наверное, многие знаем, что кровь у нас как бы вращается в одну сторону, а лимфа в другую сторону. И мы все время, не подозревая этого, стоим все время на перепутье между самим собой. Что бы с нами ни произошло, любую ситуацию можете взять, и любая ситуация будет всегда иметь две грани, которые мы очень часто любим называть хорошо и плохо. И вот эти вот две грани, это как раз и говорит о той неурегулированности своего внутреннего состояния, которое выносится на внешнее. То есть все связано и с это с в итоге, Да. Ну, густила, я уже что мы не... все, всех обвинять во всем, уходим от ответственности, кто-то у нас виноват, а все оказывается то, что мы в желудок положили, да? Если не положили, этого не будет, это все к этому, да? Я, я уже заскакиваю вперед, наверное. Ну, я бы, наверное, все-таки сказала, что еда это ну, второстепенный, второстепенное основание того, что с нами происходит. Первостепенно это наше осознание. Но к осознанию мы можем добраться только лишь тогда, когда мы облегчаем свою деятельность через наш кишечник в том числе. Вот. Поэтому одно без другого никак невозможно. То есть невозможно просто выйти э, в голодовку. Да, я, мне не очень комфортно называть... Э, автономию все что там меньше полугода причем автономия это наверное такой… не совсем мне не нравится этот термин потому что автономия это когда ты уже в другой плотности и когда тебе не нужно никакое общение никакой интернет ты автономный в принципе не для этой плотности а здесь наверное все таки в этих световых лучах наверное проще говорить пронаедение, либо неедение. Вот. Чтобы дойти до пронаедения, нужно сначала побыть на неедении. Вот. И это основное, что нас будет двигать дальше к нашим новым осознаниям, потому что мы себя не можем осознать, мы себя не можем сказать, как нам хорошо, куда нам идти, что с нами нужно делать, пока мы не узнаем, что было до этого. Ведь когда мы идем состояние знания себя, то перед нами открывается не только наше физическое тело, не только структура, которая у нас идет, наш внутренний мир, но и внешний мир, который отражается во всем. Только познав внешний мир, мы можем хоть как-то скорректировать и познать себя. И познав этот мир, я говорю не о нашем шарике, да, а о Вселенной. До галактики, конечно, мне еще... Далеко, я еще до туда не добралась. Но когда мы говорим о человеке, как, как он устроен, еще что-то, мы же в первую очередь начинаем отслеживать его с зачатия, как он появился от мамы. То же самое и здесь. Нужно исследовать зачатие, а как мы появились здесь, а кто создал эту планету. Очень не часто на этот вопрос. Ну, я бы, наверное, я не претендую на истину ни в коем случае. Я, наверное, больше в этом состоянии еще как исследователь, но у меня есть такие, такие видения, что эту планету и создавали мы. Возможно, нас немножечко уводят, чтобы не открыть нашу генетическую память потому что ну, кому-то кому это не очень удобно. Вот, потому что когда мы заезжаем, например, в какой-то дом, в многоквартирник, например, этот дом строили, например, не мы, не лично мы, но точно такие же, как мы. Кто-то до нас. То же самое, что и с этим планетой. Эту планету, скорее всего, и создавали на определенном этапе мы. Но это не нужно воспринимать дословно, что как бы а откуда мы взялись, а как еще, то есть у нас все имеет круговорот, у нас все имеет круговорот бесконечности. И бесконечность это то состояние, когда из одного перетекает в другое. Это никогда идет одним пластом, да. Но у нас слово бесконечность каждый вкладывает свое чувствование в это слово свое чувствование настолько, насколько он готов к восприятию бесконечности. Поэтому кому-то что-то рассказать о бесконечности, это практически невозможно. Каждый ее будет воспринимать в меру со своего состояния восприятия, как минимум данного слова. Поэтому вот у меня сейчас на сегодняшний день именно такие мысли, и именно поэтому... Именно поэтому сейчас у меня будет как такая тренировка себя, тренировка ребят с 16 числа, вот в марафоне, когда мы будем вскрывать, вскрывать то, что у нас внутри, вскрывать именно чувствования, вскрывать эмоции, откуда пришли эти эмоции, кто нам их дал, зачем мы их взяли, почему нам с ними комфортно, почему мы не идем на глубину чувствования. Можно присоединиться хоть кому в этом марафоне, там нет никаких ограничений. Вот. И, конечно же, после вскрытия вот этих моментов, чем больше мы э, отдаемся, чем больше мы раздаёмся, чем больше мы раздариваемся, тем больше мы высвобождаемся, и у нас есть место для получения новой информации, для получения новой информационной вибрации, для, для обновления нашей крови. Вот, потому что кровь у нас обновляется каждый момент. Прям вот, вот насколько вот у нас за 4 часа, за 4 часа у нас кровь обновляется на 30%. Представляете, у нас ее очень много. Но это не считая сна. Во сне у нас застывают максимально все процессы, там уже другой порядок. Вот, и об этом мы тоже поговорим. И как раз на ретрите, кто может лично уже приехать. А у нас будет две практики, такие очень глубокие, под ритмы, под ритмы нашей планеты, под ритмы нашей плотности, где мы будем максимально уходить в свою ДНК, в свою клеточную структуру, где мы будем смотреть те видения, которые, которые предоставлены каждому человеку. Потому что мы абсолютно разные — и у кого-то талант к одному, у кого-то к другому. То же самое, что в нашей ДНК, в каждом человеке зашита определенная структура, определенный код, который мы можем считать, когда мы будем готовы. И когда мы считываем каждый свой код и обмениваясь, у нас создается, складывается вот этот вот пазл единства. И здесь мы получаем максимум информации той, которая, в принципе, дана, дана была для нас. Но по определенным причинам нашего невежества она от нас закрылась. Вот как-то, наверное, так. Светлана, а можно вернуться про кровь немножко рассказать? Как, вы сказали, что она меняется в течение четырех часов, а что на это влияет? Можно как-то <как> на это подействовать? И вообще, вот как это все я вот хочу представить? Я думаю, зрителям тоже интересно узнать. А... Кровь, да, она, у нее очень много, что на нее влияет. Но как общестатистически, да, что у нас есть, сколько там, 8 групп крови. То есть первая плюс-минус, вторая плюс-минус. Но по факту их более 100 групп крови. Вот. И не вся информация, конечно же, есть и все... И не вся информация, конечно же, выкладывается в общедоступные источники. И понятно, почему, потому что не все готовы их правильно интерпретировать. Но кровь меняется абсолютно от всего. То есть кровь меняется от того, какой у вас образ жизни, что вы кушаете, насколько вы токсичны к самому себе. То есть для кого уже не секрет, что кровь в течение жизни, она меняется и очень часто это отслеживают женщины, ну, потому что они э, рожают, да, и когда, э, когда, ты, э, когда ты носишь ребенка, там всегда берется группа крови, и женщина видит, насколько она изменилась. Вот, я могу сказать, что у меня она три раза менялась, э, группа крови. Вот, и я думаю, что это еще не предел. Э, и тогда я первый раз задумалась, когда у меня была.. Э, Группа крови, когда мне сказал врач, так как я была, во-первых, старородящая, во-вторых, меня наблюдали в определенной клинике, потому что я была болезненна, я была астматик на последней стадии, и мне вообще в принципе врачи не рекомендовали даже беременеть, не то что рожать. И, естественно, наблюдал, наблюдали меня несколько врачей, несколько таких достаточно статусных, чтобы не потерять просто меня, и наблюдали мою кровь. И тогда я первый раз узнала, что когда у меня менялась кровь, у меня она поменялась. И тогда я, я еще отследила это с третьей, третьей по-моему, отрицательной на третью отрицательную. И у меня был такой, не мой вопрос, думаю, а как же поменялась с одной на, на такую же? Вот. И тогда мне врач сказал, что э, как раз э, в том числе и в третьей группе крови есть много разновидностей, резус-фактор отрицательных, которые влияют на э, цвет крови, на цвет крови, на кислородное э, значение крови и на много-много факторов, которые я вам не смогу перечислить, потому что я не медик, и этих терминов я, конечно же, не знаю, не запомнила, но тем не менее. Вот. И это влияет в том числе на лимфатическую систему. То есть лимфатическая система ⁇ это тоже определенная, определенная наша жидкость, которая, которая нами управляет. И управляет очень, очень сильно. Вот, то есть э, кровь мы можем как бы развернуть к себе и быть управленцами своего аватара. А лимфу, если мы… Э, лимфу мы э, лимфой управляем не мы. Вот. И как раз лимфатическая система, она больше подвержена на питании. На питании э, – это то, что мы едим, э, от этого зависит, насколько мы управляем, когда мы едим, сколько мы едим. Но Это я все рассказываю в, на… Марафонах на ретритах не буду сейчас углубляться, чтобы не тратить время. Вот. Но могу сказать, что, например, астматики, ну такие глубокие астматики, я бы сказала, кровь у нас качает, если вот так вот по мультяшному говорить, кровь у нас качает сердце, а лимфа у нас качает диафрагма. Вот. И у астматиков, когда у них идут приступы, у них диафрагма не работает. То есть у них вообще изначально с лимфатической системой не очень все складывается. И лимфатическая система у астматиков она не развита, не в развитом процессе. То есть если обычному человеку, например, запустить лимфу, ну, среднестатистическому все еду, например, чтобы запустить лимфу, им достаточно начать заниматься, и у них пойдут процессы обменные, то астматику не важно, занимаешься ты в зале или не занимаешься. Лимфатическая система у них настолько, так я бы сказала, не подвержено какому-либо влиянию, что даже лимфатические узлы у астматиков они, как правило, в завершенном состоянии, как говорят врачи. И если этим воспользоваться, то можно направить внимание на себя через свою кровь, через становление, через кровь на кровь у нас очень сильно влияет. То есть мы сейчас, как я вижу, выходим из-под влияния Солнца и больше подвержены через влияние световой луды. Вот. Но это уже другая история. Вот. Но это, как я сейчас вижу, по вибрациям. Это не говорит о том, что мы будем в темное время суток жить, это не говорит о том, что там Солнце станет меньше. Нет, это абсолютно другие вибрации, это другие волны. Это другое восприятие человека. То есть человек на сегодняшний день он может через кровь открываться, вскрываться, скрывать свою ДНК, скрывать свою память. Но это, то есть, конечно же, это не касается ребят, которые там любители пятничных пятничного пива, пиццы там, и шашлыков, да. У них очень большой ступор стоит. Но это как я вижу, возможно, я ошибаюсь. Я, опять же, говорю, я не претендую ни на какую истину, это просто мои видения, мои рассуждения. Но на сегодняшний день идет как будто такой отбор а, тех людей, которые будут проводниками, когда у нас а, а, Земля пройдет свой цикл и выйдет на новую орбиту. Кто-то идет проводниками, а кто-то идет а, в следующую плотность. Вот, потому что не все. Готовы здесь постоянно. Вот у нас есть постоянные жители Земли, есть непостоянные. Все, наверное, уже об этом тоже а, в курсе. Это, это тоже практически уже открытая информация, ее никто даже спаривать не собирается. Вот. И опять же, что касается крови, а, это то, на что я сейчас максимально нацелена, а, чтобы люди через свою кровь вышли на очищение своего сознания, осознания и своего аватара именно через кровь, потому что база нашей крови у нас идет практически в пупке вот опять же все начинается с живы с живота с желудка вот, и там у нас максимально что мы можем развить и растрясти, чтобы вернуться к самому себе. Наверное, я бы так сказала. Светлана, а вот как насчет, если диафрагму раскачать, например, там какими-то дыхательными упражнениями, лимфа же тоже начнет, как бы, и она тоже на кровь повлияет. То есть все-таки все связано, да? А, ну я вот для астматиков диафрагму раскачать очень тяжело. То есть астматик он вообще в принципе дышит по-другому, и у нас есть несколько дыханий, и дыхательные практики тоже с ребятами показывают. Есть дыхание животом, есть дыхание грудной клеткой, и есть дыхание шеи, то есть где, вот здесь вот трахеи. Но когда астматик дышит, или когда вы, например, можете посмотреть, не посмотреть даже, если у кого-то… Можете спросить любого астматика, либо когда вам очень тяжело что-то делать, например, вы едете… В больш... на, там, на высокую горку на велосипеде, либо если у вас какие-то очень сложные физические упражнения, то вы можете отследить, что после этих физических упражнений вы так, вы так глубоко дышите, что у вас напрягается в большей степени ваше тело напрягается, болит спина. Начинает болеть спина, где лопатки. То есть основное дыхание у нас идет через спину, что мы очень редко это видим, осознаем, Потому что, ну, у всех, наверное, плюс-минус одинаковое состояние с дыханием, а у астматиков там у них другой танец через, через дыхание. Мы, мы дыхание видим по-другому, мы его чувствуем по-другому, и каждый вздох для нас, он имеет иное значение. И именно почему я еще раз говорю, что вот, например, велосипед там очень очень чувствуется, когда ты, например, едешь в горку, то у тебя устают не ноги, у тебя устают не попа, у тебя устает именно плечевой пояс и спина, когда ты поднимаешься на, на высокую гору. Вот, там уже другие, другие отношения, другие соотношения дыхания крови. И есть сейчас исследования, они тоже, вот, ну, по-моему, они в открытом доступе, есть несколько людей, которые намеренно откачали из своего организма а, всю лимфу, всю лимфатическую систему. Что с ними сейчас происходит, как бы я не могу сказать этого, да, но тем не менее могу сказать, что они а, определенно живы. И есть точно так же, а, это официально, а, офи, э, официально, что есть люди, которые вообще живут без лимфатической системы. То есть это видно, например, там на вскрытии, еще что-то. Но мы все прекрасно знаем, что, например, без крови человек не может жить, да? Что все-таки она главенствующая. Лимфатическая система, она нам чтобы что? Здесь уже другие кровь? вопросы. Да. Вот. Но не факт, что она очищает кровь. У меня был как раз эфир, я не знаю где, либо просто на моем канале он есть, либо в закрытом клубе. И я там и рассказывала. А я рассказывала в бесплатном марафоне тоже на моем канале есть. Я рассказывала, что происходит с нашей, когда мы занимаемся, что происходит с нашей кровью, что делает лимфатическая система и как она поедает. То есть я на примере рассказывала, как она поедает наши клетки, которые идут с генетической памяти. Ой-ой-ой. Это какой-то прямо вампир. У нас сидит эта система. Мы ее так бережем, да. Молимся, можно сказать, на нее. Она, оказывается, нам не друг. Но, знаете, тут такое напрашивается вопрос. Вот очень часто люди говорят, вот я, например, не хочу есть, мое тело не хочет есть, а кто-то во мне очень хочет. Вот, наверное, все об этом слышали, да? И мы на эту тему очень часто смеемся и не хотим влезать туда и понимать, а что же здесь с нами происходит? А кто же хочет кушать, если мы не хотим, а наше тело не хочет? Но для нас это настолько мистическое кажется, настолько это нерационально, не что как мы думаем, как это? Мы кого-то выращиваем? Кого мы можем выращивать? Это мы инкубаторы для кого-то? Что происходит внутри нас? И мы очень часто туда не заглядываем, потому что нам не хочется узнавать ту информацию, которая для нас неудобная. Но пока мы будем все отрицать, мы, мы будем находиться именно на том уровне восприятия, на котором мы находимся сейчас. Это вы про Гидру говорите? Я где-то слышала, что вот она в нас живет, да, и там цепляется за нас, и держится за нас, да, и мы ее должны кормить. Ну и это тоже, да. Это тоже самое, это... да? Это подружки, ну, да, да? это подружки, Нормально, да, нашли мы, мы сейчас их вычислим и это скажем. Ну-ка давайте, идите гуляйте, нам без вас лучше будет. Интересный mm -hmm. поворот. Mm -hmm. <laughs> да, тогда, наверное, следующий эфир можно назвать жизнь без лимфы. <laughs> Ну, я, смотрите, у нас е, выходили несколько эфиров у меня, и YouTube не всегда при, выпускает какие-то эфиры. Если там что-то лишнее сказано, то они блокируют эти эфиры. У меня несколько эфиров про кровь заблокировано и про клетки. Поэтому я не все могу в эфирах говорить, поэтому некоторые я говорю только в клубе, на марафоне, но и, конечно же, на ретритах. Да, у нас уже 184 человека на Ютубе, и есть как бы вот фидбак как это да благодаря за ваши марафоны видимо пришли ваши марафоновцы тоже на эфир вот ваши поклонники очень много хороших комментариев что вы даете полезную информацию нужную. Да, потом тоже люди спрашивают, зачем идти голодать, как бы, да, а группой, ну, тут я могу не согласиться, группой всегда, как бы поддержка, веселее. Вот, они говорят, что раньше, то есть там тысячи лет назад людей не было интернета, ну, сейчас у нас есть такая возможность, правда, и нам нужно радоваться наоборот, а не уходить и голодать по отдельности. Но вы же здесь сидите, вот кто пишет, не было да. же интернета, вы же все таки им пользуетесь для чего-то. Да, да, вот на YouTube я читаю комментарии, mm -hmm. то есть, да, интересно, да, биосферу уже люди тоже подняли. Да, энергии. Да, давайте, Светлана, что мы дальше будем обсуждать? Может, вы какие-нибудь там практики тоже дадите, там, дыхательно, вы же ушли от... Получается, астматика, да, вы избавились от этого? У вас какие-то. Ну, я секреты? надеюсь, что да. Мы же не можем сказать наперед. На данный момент как бы, у меня нет астмы. Что будет дальше? Я не могу сказать, я не забегаю вперед. Я просто живу, просто узнаю себя. Узнаю себя, в том числе и через, через других ребят, через ребят, которые идут со мной. Я им очень за это благодарна. Вот. Но а, практики, но есть разные практики. И тут я не, не даю в открытых эфирах практики, потому что они не всем подходят. И, и когда их даешь, все начинают на себя их применять. А, например, одни практики, они разжижают кровь, другие а, при, а, привносят а, загустение крови, третьи дают больше кислорода в кровь, но не всем это нужно. Вот. Поэтому здесь вот такое вот... Если я уже вижу группу, как она идет, и, и например, задают вопрос, я говорю, вот для этих, и вот вам, ребят, подойдет вот такая практика, а вам лучше вот такую сделать. Вам лучше такую травку попить, а вам лучше такую травку попить. Вот а и тогда уже получается, получается более травы? корректно. А как можно понять в крови, чего именно не хватает у, у человека? Ну, это же видно по, например, там кружится голова, она, болит, голова например, тянет какую-то часть, какую часть тела, судороги, например, появляются. То есть разные-разные состояния, которые можно уже посмотреть, что, что откуда это идет. То есть это может быть просто тахикардия, которая вывезла из-за того, что может быть это просто гипертоник. Может, ну, то есть вообще очень много вариантов. И как показывает сейчас практика, вот как мы идем, все-таки у ребят, ну я бы, наверное, сказала, в 90% случаев идет все-таки улучшение состояния здоровья. И мне кажется, что это достаточно большой процент, и это здорово. Причем они могут же, я же им не говорю, что конкретно делать, я даю рекомендации, а они все равно ориентируются только на свое тело. То есть у нас всегда первое, единственное и правило, единственное и очень важное правило, что... Мы всегда ориентируемся только на свое тело, чтобы я не говорила, чтобы кто-то другой не говорил. Я просто даю какую-то определенную информацию, а применяют они и становятся ли это их знанием, это уже другой вопрос. Вот. То есть я максимально стараюсь, дать ребятам, да, максимально стараюсь дать ребятам то, чтобы им не нужны были гуру, чтобы им не нужны были какие-то путеводители, чтобы они максимально научились слышать и слушать себя, чтобы могли идти самостоятельно. Если с кем-то, то это здорово, но чтобы они не искали в каком-то ну, опору, а, не опору, а именно только поддержку, поддержку какую-то дружескую, компанейскую. Вот это да. У нас есть вопрос а, от участника Зума, от Турара. Mm -hmm. Можно ли раскрыть тему фасы, лимфа, миофасы? Вы что-то можете сказать по этому поводу? Нет, я по этому поводу сейчас ничего сказать не могу, потому что еще раз говорю, когда если я на открытых эфирах очень глубоко углубляюсь, у меня мы недавно, недавно отвоевали обратно свой канал, потому что очень много информации, которая не нравится, очень много информации, которая в открытом доступе. Поэтому я сейчас очень аккуратно, очень аккуратно всю информацию даю, которую могу дать. Вот. Но я думаю, что если кому-то будет интересно, то там уже ребята добавятся либо на марафоны, либо на ретриты. Вот. И там уже на других, в других соцсетях, так скажем, более закрытых, я уже даю какую-то другую информацию, следующую. А здесь просто, вот, наверное, пришла пообщаться, немножечко рассказать, чем, чем я занимаюсь, как я вижу на сегодняшний день этот мир. Да. Расскажите, может быть, тогда, как вы пришли, вот у вас же уже опыт большой, 15 лет, это тема питания вы занимаетесь, вот 11 лет вы начали с веганства, потом к сыроеданию пришли, вот уже ведете марафоны по неедению, или как вы там это называете, да, там чистые, не то есть, как вы вообще к этому пришли, откуда это, вот, на меня, например, свалилось в один день, А вот как вы пришли? Ну, я уже рассказывала, от меня отказались врачи. То есть мне дали срок, что я, у меня сосуды, я была на гормональной терапии, на ежедневной гормональной терапии в течение длительного очень времени. И мне врач сказал, что, говорит, Света, сосуды практически сгорели. И, ну, два месяца, говорит, я тебе даю, говорит, два месяца, говорит, мы еще можем вот поставить, и все. И ты уже, говорит, как бы не, некуда будет ставить. Вот. И у меня был выбор либо здесь, два месяца это 100%, либо здесь я... Ну, первый раз я, конечно же, не знала ничего про неедение, ни не про какое. Я просто поставила себе очередной гормон, то есть я сама себе могу ставить внутривенное и капельницы, потому что там уже, я думаю, кто в таком состоянии находится, они сами себе это все могут делать. И в очередной раз я просто поставила себе дозу гормонов. И когда поняла, что у меня не проходит приступ, я вызвала скорую. Скорые все, в принципе, знают по адресам, там, астматиков, гипертоников, сердечников. Вот, они мне просто сказали, говорит, Свет, какую дозу поставила? Я говорю, столько-то кубиков. Они говорят, ну, нам, нам что приедем? Говорит, тебя, говорит, забрать к себе, мы говорит, больше, чем ты себе поставила. Поставить не сможем, сердце не выдержит просто чтобы тебя, чтобы под контролем быть, говорит, а если ты умрёшь, нам, говорит, статистику портить. Давай мы через два часа тебе перезвоним, если ты будешь жива, то мы тебя заберем. И тогда я, конечно же, всю ночь просидела в интернете, потому что я понимала, что если я усну, я уже не проснусь, у меня сердце не выдержит. И я тогда узнала, что кто такие сыроеды, что это не те люди, которые сыр едят. Вот. И утром, когда все проснулись уже, я стала стопроцентным сыроедом. Я, у меня не было ни единого срыва, потому что я очень хотела жить. Вот. Но я так продержалась где-то, ну не продержалась, а в огромном удовольствии пробыла где-то полгода. А потом мне начали мои близкие говорить, что ну как ты вот такая вот худая, ты, наверное, скоро умрешь и всё такое. И... Я обратно вернулась к, обрат... к обычной еде, но у меня хватило ненадолго до следующего приступа. И когда у меня был следующий приступ, вот как раз перед следующим приступом, мне уже вот врач как раз вот второй раз сказал, что два месяца, и сосуды полностью аннулируются из моего тела, вот, Разъезд гормоны сосуды. И тогда я уже понимала, что сыроведение мне не отделаться. Я нашла, увидела, что есть люди, которые, которые не едят и не пьют. Я думаю, ну нифига себе. И начала практиковать. И вот с того времени, вот скоро это уже будет почти 10 лет, как я вот э, в практиках. То есть я, у меня это не сразу случилось. Я была далека от этого. У меня были свои компании. Мне нравилось э, отмечать какие-то посиделки э, в кафе, в ресторанах с, с вином, с мясом. Я никогда не стремилась к такому образу жизни. То есть у меня такого вообще не было. У меня была самая обычная, среднестатистическая жизнь, вот, которая просто вот так вот изменилась вся в раз. Ну как в раз. Я к, этому, к тому, чем я сейчас занимаюсь, я к этому шла 10 лет, потому что у меня другого варианта не было. Вот именно поэтому я так вот и дошла сюда. Да, интересно. Я просто как бы не слушала предыдущие эфиры, поэтому, может быть, вы повторились, но я думаю, это было полезно. Может быть, кто-то тоже пропустил эту историю. Да, каждый приходит своим путем и тоже идет своим путем. У кого-то это быстро, у кого-то это долго получается. Да, но я, я видела только несколько человек, у которых просто вот по щелчку бывает так раз, и нет желания кушать и пить. А так, в принципе, я, вот насколько я знаю, это люди, у которых нет выбора. И они к этому идут, и нет такого, что вот все хотят волшебную таблетку, а давайте мы через какую-то таблетку, отдайте нам какой-нибудь аппарат, дайте нам какую-нибудь технику, гипноз, там еще что-то. Ну, все хотят что-то такое легкое найти, но я таких способов не знаю. Пока ты не сменишь свое осознание, для чего тебе это. Ты это делаешь, чтобы что, тогда ты не, не будешь переходить на какие-то другие моменты. И пока ты не научишься слышать свое тело, ты просто можешь его загубить вот этими голодными практиками, как я называю. Потому что очень много же людей, которые вот наслушаются, думают, что многие же говорят, что автономия ⁇ это прекрасно, ты начинаешь там летать я не знаю, там, ты покрываешься там вся каким-то незабенным муком розовым, ты становишься мега и супер человеком. И люди, не осознавая этого, начинают просто ломать свое тело. Это неправильно, очень много некорректных случаев. И я все-таки призываю людей, чтобы это не гомо с головой, а именно разумно поступать исследовать свое тело, будьте исследователем, не надо за кем-то идти. Если кто-то вам сказал, что это хорошо, я не знаю, у меня было нехорошо, у меня были сложные моменты, которые действительно я очень сложно проходила. У меня редко бывали на первых стадиях, у меня редко бывали состояния, где я летала, как многие рассказывают. У меня такого не было. Может быть, потому что у меня было очень грязное тело, вот, но я все же всем ребятам говорю, что не детей, мы не в голодание идем, мы в осознание идем, это разные вещи. Да, да. хорошо, бы это подметили. А про чистки все-таки же тоже важно. Сначала нужно очистить кишечник, а потом уже начинать какие-то практики, правильно? Или можно у каждого свой, как говорится, путь, и зависит от того, насколько организм чистый. Но я знаете, как к чисткам отношусь? Чистки — это наши помощники. Только помощники, это не основное. Но если вы не меняете свой образ жизни, то чистки любви и бесполезны. Если вы меняете свой образ жизни, то у вас организм начинает сам самостоятельно вычищаться, И чистками вы можете помочь. Но если вы будете зачищаться, то организм будет все время срываться на что-либо. Здесь тоже нужно очень аккуратно. И если, конечно же, были, были медикаментозные лечения, то чистки, наверное, все-таки нужны, нужны, чтобы помочь как минимум вывести эти химические соединения. А если вы до этого жили плюс-минус в таком благостном состоянии, там, без животной пищи, и у вас был спорт, то, наверное, чистки это будут какие-то минимальные. То есть это почистить печень, естественно, mm -hmm. чтобы у нас все канальчики, все вот это вот загустевшая желчь, чтобы ее всю прочистить, э, сбич ⁇ кровь, которая у нас вот в сосудах, капиллярах остается. Вот. Но это не зачищение, это именно чистки, которые мы делаем на лайке, чтобы помочь себе идти э, вот в этой благости, а не чтобы там ты уже от этих чисток ни руку, ни ногу поднять не можешь, и тебе еще там что-то нужно делать. А сказали, если тебе тяжело, тебе еще нужно там пробежать сколько-то километров а у тебя сердце не справляется, но сказали же, вот тот, тот же так делал, и ты ну, начинаешь уже, его да. опыт переми, на, на себя, да, и все, и, и получаются страшные вещи. Поэтому... Вот мы сейчас говорим про таблетку, вот тут Виталий пишет на Ютубе, что «Доброй ночи, я ем овощи и фрукты сыроед, но единственное, что халва, вот у него очень эту зависимость, он хочет побороть, вот люди ищут таблетку все равно, да». Но здесь же надо, наверное, не побороть, а углубиться туда, наоборот, нырнуть вот в это состояние. А куда? что тебе дает эта халва? Что ты чувствуешь, когда ты ее кушаешь? Что ты можешь, от чего ты еще можешь чувствовать такие, испытывать такие чувства, эту глубину? Куда она тебя выводит? Вот с этой стороны нужно проработать. Потому что мы любим заменители. Ведь посмотрите, заходишь в какие-нибудь магазины здорового питания. Там полный холодильник стоит этой колбасы без мяса, там молоко, не молоко, там еще что-то. Это же вы обманываете себя, вы же никуда не придете. Облегчение питания ⁇ это не чтобы а, там, с обычного тортика перейти на сыроеческую тортик. Нет, облегчение питания ⁇ это когда ты облегчаешь свой аватар, чтобы познавать другие плотности, в которых ты можешь существовать. В другом себе. Да, красиво. Потом еще вопрос: Вот у нас тут Турар, Ру тоже руку тянет. Я сейчас пару вопросов на YouTube прочитаю. Значит, вот Светлане вопрос: желание жить и готовность умереть. Что лучше помогает самодисциплинироваться? Вот такой интересный вопрос. А тут за ребят уже стирается грань: желание жить и желание умереть. Что такое жизнь и что такое смерть? ведь только жизнь может начаться только на основании смерти, а смерть вы можете увидеть только видя жизнь. И если у вас есть эта грань между жизнью и смертью, значит вы еще находитесь в состоянии хорошо и плохо. Когда у вас стирается хорошо и плохо, когда вы понимаете, что это просто факт когда у вас нет жизни и смерти, сон, либо бодрствования, тогда вы находите себя, и вы находитесь в этой в легкой благости, и там, там нет смерти в том, в том, в том видении, в котором э, общестатистически да, мы говорим о смерти чего-либо. Потому что даже если вы э, видите себя без разделения жизни и смерти, то вы же уже не ориентируетесь на свой аватар, не ориентируетесь на свою физику. Там же уже другое. Это то же самое, что когда вы говорите там, а что такое вещи и сны, а что такое осознанные сны, а что вот это. Мы же с вами можем разделить грань между сном и явью только на основании того, когда мы просыпаемся и начинаем идентифицировать себя со своим физическим телом. Но во сне то кто был, тоже ты просто без этого физического тела и там ты и здесь ты. И если ты не начнешь себя идентифицировать со своим телом, то ты поймешь, что ты есть везде. Тебе не нужно ставить эти рамки и границы. И тогда у тебя сон, он отпадает в общем понимании как сон. Ты есть везде и можешь делать в любой плотности те вещи, которые тебе а, и, ну, которые тебе а, по факту даны на этот момент. Наверное, понятно объяснила. Да, очень углубляйтесь. Вот нам нужно в эту сторону, наверное, и рулить. Может быть, мы дадим слово Турару? Турар, ты сформулируй, пожалуйста, вопрос. Я тебе сейчас в микрофон включу. Ну, чтобы тебя не занесло, пожалуйста. Обещаешь? Да. Включай. Включила. Приветствую всех. Светлана. Добрый Очень... Ага. Приятно вас слышать. Вначале вы говорили про направление крови и направление лимфы, что они разные, что кровь также можно развернуть. Вот это, если вопрос, можете рассказать побольше информации. И второй вопрос, разговор с кровью, то есть ДНК, да, был. И сознательный разговор с животом. Очень бережно. Прям все вначале очень так платно на теле. Благодарю, волшебный. Турар. Да, но я могу сказать, что я здесь лекцию сейчас проводить не смогу. Это... Я не говорила, что разговаривать нужно с кровью. А то, что у нас лимфа и кровь течет в разные стороны, вы это можете посмотреть в любом учебнике анатомии. Это как бы это не мои заметки. Это я не вскрывала людей, пока у меня нет такого опыта. <смех> вот. Но я была в определенных лабораториях, где мы где мне показывали, как, как лимфа отделяется от крови. Вот. Что там есть. Но опять же, я говорю, что я не все смогу сказать здесь. Вот. А то, что говорится, что разговаривать со своей кровью, не разговаривать со своей кровью, а осознавать, как бы, кровь-то, она же и есть ты. Это часть тебя если ты себя осознаешь то ты осознаешь что это физическое тело то которое тебе дает определенный Спектр возможностей в этой плотности только лишь и всего и как ты им воспользуешься это уже другой момент но это я еще раз говорю в этом теле это как как начальная школа мы пока в этом теле не познаем каких-то определенных вещей мы дальше не пойдем. Дальше в разуплотнение себя мы выйти не сможем. Мы опять придем на круги своя, на эту реинкарнацию. Вот если, если вас это устраивает, то это не хорошо, не плохо, это просто очередная, очередной ваш виток. Кто-то уже хочет идти дальше. И вот когда вы хотите идти дальше, идет через осознание себя. А осознать себя вы можете тогда, когда вы перестаете себя идентифицировать через свое физическое тело, но вы четко понимаете, что это физическое тело именно ваше. И здесь идут другие моменты, другие аспекты. Тогда вы уже четко понимаете, готовы ли вы ваше тело а, чем-то а, нагружать, чем-то а, разбивать, чем-то загрязнять. Или вы все-таки хотите, чтобы ваше тело было для вас именно проводником и помощником? в максимально облегченном состоянии, чтобы оно вас не оттягивало от осознания себя. Вы-то здесь, а тело только может быть в этой плотности. Куда вы готовы пойти? Это уже другой вопрос. Да, интересно. Я Давайте пойдем куда-нибудь. Я, куда да, я, я бы еще хотела сказать, что у меня еще есть буквально минут 5-10, и я вас покину. А Готовы еще поотвечать тура вопросам. Турар что-то угу. хочет сказать еще? Дадим ему? Турар. Да, У меня такой вопрос. А вот то, что в цигуне или в йоге говорят, там, нисходящий поток, вверх вверхходящий поток, это вот это и есть направление крови и направление фасы, Они, наверное, об этом? И это думает, наверное, что где-то в Австралии происходит, где-то в Минталии, А на самом деле это физические процессы, да? Наверное. Я не могу сказать ничего по йоге. Я йогой начала заниматься только совсем недавно. Я не знаю философию йоги. Я прекрасно понимаю, что йога – это не физика, это философия, философия тела, это про другое. Но про что там говорится, я не могу за них сказать. Я могу только сказать то, что я уже сказала за себя свое видение. А как там, про какие потоки и про какие восхождения и нисхождения говорится, я не могу это прокомментировать. Хорошо, проверю. Угу. Благодарю, Турар. А, вот есть вопросы, не знаю, можно ли ответить. Мы, конечно, тут, как говорится, не… Ну, вы психолог, может быть, вы можете… Например, вот пишет Галина, что на третий день или четвертый сухий дни у нее цистит начинается. Что делать? Может быть, какой-то совет есть, да? По этому ну, цистит, да, есть совет. Давайте я вам скажу, как с психосоматики. Во-первых, цистит, у вас начинается это, у вас отношения по, по папиной линии. У вас где-то где были достаточно сложные отношения к женщинам по папиной линии. Это первый момент, где, куда вам нужно заглянуть и поковыряться. И чисто на физическом плане, если такие, это очень часто, частая проблема у женщин, цистит на сухих днях, просто, девочки, набираете какой-нибудь тазик либо горшок, у кого дети есть, кипятка, просто ставите чайник, набираете кипятка и туда насыпаете немножечко морганцовки. ну, чтобы она такая была ядрёненькая. Вот. И вот эти вот пары, то есть уходите куда-нибудь, чтобы вас не видели, в ванну, в туалет, куда вам хочется. И не туда садитесь, а именно садитесь в такую позу, я не знаю, в позу лягушки или как там, как, чтобы вам было удобно. И чтобы вот эти вот пары, а, вот этой марганцовки, они были у вас, вот эти пары, чтобы они были а, в промежность. Именно чтобы не на кипяток садиться, а именно вот этими парами минут 10-15. Как правило, с первого раза весь цистит проходит. Можете повторить на следующий день, но в 99% с первого раза все проходит. Если циклы сбиты, если что-то по-женски, вот какие-то болевые ощущения, то вот это вот очень хорошо помогает. Так, Светлана, можно еще вопрос? Один, mm -hmm. благодарю. У нас Наталья. Участница ЗУМа спрашивает про малокровие. Можно ли автономить при этом? Как вы считаете? Малокровие оно же тоже бывает разное. Смотрите, если мы говорим про малокровие, мы же сначала можем выйти. Какие у вас симптомы? Как вы себя чувствуете? Что у вас, если у вас тахикардия? Легко ли вам подниматься, например, этаж на третий? Как вы себя чувствуете в воде? Вот эти все вопросы нужно на них будет ответить. И на определенной стадии можно будет попить определенные травки, либо какие-то скорректировать питание, чтобы облегчить физическое тело, и тогда начинать а, сухие дни с 24 часов, 24-36 часов. Больше не надо. И тогда у вас будет, а, как бы организм, вот эту вот всю жидкость вашего тела максимально сохранять. И кровь будет восстанавливаться. Но здесь нужно, опять же, все вот эти вот факторы нужно учитывать. Да, может быть, Наталья, если э, вы хотите что-то дополнить, может быть, вы поднимете руку, тогда я вам включу микрофон, и вы спросите, пока Светлана наша еще с нами. И я хочу э, пользоваться возможностью пригласить. Может быть, если хотите продолжить общение, э, переходить из. Ютуба на Zoom, у нас есть ссылочка, также есть ссылочка на все Светланины э, аккаунты, включая, где у нее марафоны проходят. Вот, так что не теряйте Светлану. Так, Наталья, видимо, э, чья удовлетворена ответом. Да, но что-то мы так быстро, столько хотелось всего спросить у вас, и вы уже убегаете от нас, да, Светлана? Да, но мне не получается очень долго, потому что у меня есть еще англоязычные ребята, которые я веду, потому что в... я могу там немножечко вам приоткрыть такое. Очень много сейчас проводится опытов над людьми через… Токовые соединения у людей вызывают, раскрывают определенные способности, которые люди к этому не готовы и не знают, как с ними быть. И вот есть так, такие эксперименты у них прямо они прям с ними заключают договора, и потом бывает, что люди остаются вот с этими вот раскрытыми способностями, не умея ими управлять, не зная, что делать. Вот. Есть и такие, и это не очень корректно, но тем не менее у нас очень много всего в жизни происходит, такого, о чем, о чем мы даже не предполагали. Вот. И на каких-то каких этапах вот, у меня есть несколько человек, которые вот через кого-то узнали, обратились, и мы сейчас ведем. Поэтому у меня не всегда получаются долгие эфиры. Я стараюсь эфиры всегда вести максимум час. Вот, чтобы меня Привет, как бы хватило везде. Вы нас заинтриговали очень сильно, так что в следующий раз, может быть, мы откроем эту занавесочку и узнаем побольше. Вы как сказали, что вы уходите, везде все так заактивировались, что нам еще часа, наверное, не хватит ответить. Давайте, может быть, два вопроса оставим. Давай. Да? Давайте, вот значит, Ирина пишет: если липа застоялась, колени болит, и мне сказали, что в почках соли. Как разогнать эту лимфу? Ну, смотрите, скорее всего, не в почках, а надпочечники. Надпочечники это немножечко про другое. Во-первых, Во чтобы разогнать лимфу, я уже говорила, чтобы именно тут же не разгон лимфа, а именно почему у вас в коленных чашечках вот этот вот застой, это скорее всего потому, что у вас суставчики немножечко стерты, и чтобы у вас не было максимально болезненного состояния от то организм просто туда вытягивает эту воду. Вот. Чтобы этого не было, сделайте себе очень-очень теплые компрессы с... Магнезия, сульфат, сульфат маг, магния, что ли, маг, магнезия в порошочках, которыми мы все обожаем чиститься, да, вот это вот горькое. А, прям м, сделайте такие марлечки или что там, м, в, в горячее вы растворите, ну, например, там, один пакетик вот этой вот э, сульфата вот этого растворить в 100 мл горячей воды и сделайте вот эти вот горячие компрессы, то есть 100 миллилитров хватит вам на две ноги спокойно. Сделайте вот эти вот а, два компресса, но после того, как вы пять минут походите на пяточках, на голых пяточках по дому, чтобы разогнать лимфатическую систему, чтобы разогнать кровь, чтобы вот эта вот естественная вибрация пошла по всему организму, походите минут 5 на пяточках и как раз сделайте вот эти вот компрессы, с магнезией. Магнезия это очень хорошо вытягивает все на себя, и вам станет легче, но после первого раза уже станет намного легче. И загляните, конечно же, в психосоматику, почему вы так себя не любите, перед кем вы до сих пор стоите на коленях, перед самой собой. Почему? Да, благодарю. Вот Вы все-таки нам практику одну. И сказали на пяточках походить, так что мы от вас что-то выведели в итоге, хотя вы не собирались. Это хорошо. Так, и вот дополнение идет про э, малокровие, голова кружится и слабость. Это, а это голова может, кружится, не... да. Голова кружится и слабость. Слабость – это понятно, да? А голова кружится, чтобы минимально… А голова кружится – это еще а Вам нужно восстановить вестибулярный аппарат. Чтобы максимально восстановить вестибулярный аппарат, вы вот так вот ручки делаете, немножечко как бы под углом 45 градусов, Семь раз в одну сторону, семь или девять. Потом голову вниз, потому что голова закружится, голову вниз, и обязательно фокусируйте свой взгляд на чем либо На ногте, на, на паркете, на тапочках. Вот хоть на чем обязательно взгляд зафокусируйте. Потом в другую сторону. Вот. И так делайте повторение: 7. Семь круг один раз в одну сторону, второй раз в другую. То есть либо семь, либо 9 повторений у вас в общей сложности должно быть. После каждой стороны вы просто голову вниз опускаете и фокусируете где-нибудь взгляд. Но заканчивать нужно всегда по часовой стрелке. Это наша жизнь. То есть против часовой стрелки это остановка нашего, нашего пространства, где мы можем восстановить на определенный момент свое здоровье. Но останавливается и все остальное. Вот. Но где наша жизнь, это по часовой стрелке. Вот. Делайте такую практику и развивайте оба полушария мозга, то есть делайте себе, начинайте рисовать одновременно и правой, и левой рукой одинаковые фигурки. И тогда у вас вестибулярный аппарат будет, будет настраиваться, приток крови будет больше, и головокружение, как правило, будет проходить. Как интересно. А скажите, как руки держать еще раз, когда крутиться а нужно? А вот, просто вот так вот вниз. Плечки расслабленные. ладошками ладошки можете вот так, можете вот так. То есть вы посмотрите, как вам будет комфортнее. Кто-то вот так вот держит ладошку, и он как будто вокруг себя очерчивает, а кто-то вот так, как будто он что-то принимает. Можете в одну сторону так, в другую сторону так. Если есть что отдать, наверное, если избыток, а, то тогда кверху. А если нужно взять, то наоборот, да, вниз. Но чаще, чаще мы не можем брать. А не можем брать только лишь потому, что мы и отдавать не умеем. Все говорят, что я вот с удовольствием отдаю, а взять не могу. Вы себе не все договариваете. Все нужно, чтобы научиться и то, и то делать, да? Конечно, конечно. Иначе наши почки просто будут в плачевном состоянии. Здорово. Ну давайте тогда еще дадим Татьяне слово и уже будем вас отпускать. Татьяна, вы можете включать микрофон. Светлана, здравствуйте. И... Скажите, Просто... пожалуйста, скажите, пожалуйста, в... при сухих днях очень часто бывает, что кожа очень сухая. Вы как-то где-то говорили, что лавровый лист запариваем и садимся в ванну. Вот Скажите, пожалуйста, пропорции. Uh, как правильно за, заварить этот лавровый лист, сколько его нужно на ванну и сколько нужно принимать uh -huh. по времени. Ну, Во-первых, очень хорошо, когда вы перед тем, как выходить на сухие дни, хотя бы три дня позамасливаетесь масло внутрь. Очень много техник, как это делать. А что касаемо лаврового листа, то uh, ну, если вы в ванной посидеть просто хотите с лавровым листом, то просто вот эту вот упаковку, запариваете в термости там на литр, насколько и когда в ванну выливаете, просто туда наливаете, и в этой ванне сидите минут 15. Но очень хорошо вот это вот лавровое, лавровое масло, я его делала. Вы берете 200 грамм масла, желательно оливкового, потому что оно при нагревании, оно не дает интоксикации. Вот, по-моему, оливковое, если я не ошибаюсь, ребят, можете меня поправить. Берете 200 грамм масла, с первого отжима, его нагреваете, нагреваете до такой степени, чтобы оно не забурлило, а именно вот эти вот пузырьки, когда только начинают идти вверх пузыречки, вы туда высыпаете целую пачку лаврового листа, по-моему, пачки по 10 грамм. Если у вас свой лавровый лист покупной, ну, примерно сделайте, чтобы это было 10 грамм. Сколько там листочков, наверное, 20 будет. Вот. вы туда эту пачку лаврового листа в 200 грамм масла насыпаете, томите 10-15 минут и выключаете. Но это лучше на ночь делать. Выключаете, и утром у вас получается вот этот вот настой, он уже подостынет. И этот настой можете либо сцедить куда-то в баночку, либо можете вместе с, этими, с этим лавровым листом просто в какую-нибудь баночку слить, и вот этим маслом вы можете просто мазаться. И вот эти, когда у нас на сухих днях из нас начинают выходить вот эти все грибы, через кожу в том числе, через кожу у нас очень много всего вылазит. Поэтому у нас кожа сохнет. Это потому, что у нас вот это вот съеденное идет. А чешуйки у нас просто отваливаются. Вместе с чешуйками у нас, эта этот вот грибница, я бы я так назвала, отваливается. Очень часто бывает, что зуд идет на сухих днях. И вот этим вот маслом лавровым им мазаться и он получается он все антипаразитарку съедает и за счет масла у вас достаточно такая нежная кожа получается и за счет того что антипаразитарку масло съедает у вас поры не, за, не закупориваются за счет масла а наоборот начинают дышать но еще очень хорошо перед тем как выйти на сухие дни если вы например знаете что вы завтра пойдете на сухие дни Вечером помойтесь, вот эти вот щетки есть с натуральной щетиной, вот прямо смойте верхний слой эпидермиса, чтобы сотрите его, чтобы он у вас, чтобы кожа не чесалась, начинала дышать и чтобы она у вас очень сильно не сохла, вот. И хорошо помойтесь и выходите на сухие, тогда этих, тогда вы облегчите такие состояния и сухости, и чесания, и всего вот такого вот неприятности с кожей. Да, благодарю. А может быть, перестать их называть сухими и перестанет кожа сохнуть? Все же тоже же в голове, нет? Может еще в кажется, это. Естественные дни, сухие дни. Я вообще, когда заходила, я не знала, что такое. Я просто понимала, что это должен быть лечебный голод без жидкости и без еды. Других слов я тогда не знала. Да, и Светланочка, вот последний... Звон в ушах, можете что-то сказать? Вот очень много людей жалуются. Я вот слышу периодически об этом, что это значит и вообще откуда это, и почему и как избавиться, может быть, какие-то советы, автономии или нет. Звон в ушах, но это очень часто бывает. Нужно смотреть, когда на сухих днях, не на сухих днях, но это когда у нас принимают другой иной размер. Барабанные перепонки, это очень часто бывает на сухих днях. Можете делать либо э, пароход, знаете, да, как пароход, то есть зажимаете нос и говорит пароход, и когда дышите, зажимаете нос и как бы в нос дуете вот эти буквы Д. Вот. И тогда э, получается, что вот этот звон проходит. Это первый момент. Второй момент можно э, еще очень хорошо, э, если прям совсем сильный звон в ушах э, идет, и вот он не перестает то тогда вот, на, вот например, если на, прав, на правом ухе звон в ушах, то вы встаете на левую ногу, правую ногу поджимаете и просто вот так вот зажимаете, открываете, прыгаете на, на другой ноге, не в том ухе, которая звенит, а с другого. Начинайте всегда с другого, со здорового уха. А потом другое ухо также делаете. То есть на какой ноге стоите, туда поворачиваете голову и делаете как бы вакуум в ухе. И у вас получается, что за счет вакуума вот этого у вас такой нежный э, массаж барабанных перепонок, как бы воздушный массаж барабанных перепонок идет. И за счет того, что вы прыгаете, опять же идет вот эта вот вибрация, и кровоток он ста становится более. Когда мы вибрируем, когда ходим на пяточках, когда много гуляем, вот, то у нас идет естественная вибрация, и у нас кровь она э, становится э, той субстанции, которая нам а, максимально комфортна для нашего сердечного клапана. Вот, чтобы она у нас работала как надо. И... У вас микрофон выключен. Ой, благодарю вас. Я не буду наглеть и вас еще больше задерживать, так как вы уже давно сказали, минут 20 назад, что у вас только 10 минут есть. Очень было приятно с вами. Я не знаю, разговорила ли или пошли мы в ту и не в ту сторону. Но я думаю, в следующий раз у нас будет и пойдем туда, куда нам надо. Значит, но вот у меня так. все время не в ту сторону, поэтому кто меня знает, это нормально. Да, про лимфу еще такой вопрос быстренько я отвечу. Щетки помогают лимфу. Вы можете лимфу запустить, а можете разбить. Разные эффекты будут, когда вы ее запускаете. Потому что лимфа у нас идет вверх, у нас вот такие вот клапаночки есть на лимфе, и она продвигается на раз, продвинулась, клапаночками закрылась. Продвинулась клапаночками закрылась. Вы можете ее запустить вверх сделать массаж, а можете разбить ее. Но тут разные эффекты, и для разных, для разных моментов в вашей жизни. То есть и тот, и тот массаж можно делать, но смотря для чего, все. Спасибо. Здорово. Благодарю. Благодарю всех. Эфир завершен. Спасибо. Хорошо, что завершен. Томас на чету.